Друзья, привет! Вы на канале Самовар и сегодня в своем видео я вам расскажу, как узнать ключ Windows, установленный на компьютере или на ноутбуке. Что нам необходимо сделать? Нам необходимо создать текстовый документ. Как это сделать? Нажимаем правой кнопкой мыши на рабочий стол, выбираем создать, выбираем текстовый документ. Открываем его и вставляем скрипт. Скрипт я укажу в описании. Далее нажимаем ⁇ Файл ⁇,⁇ Сохранить как ⁇ Выбираем, куда сохранить. Ну, на рабочий стол я выберу. Вводим название ⁇ Веду я кей. VBS ⁇ Вот так делаем. VBS. Тип файла ⁇ выбираем все файлы. Выбираем ⁇ Сохранить ⁇ и у нас появился вот такой файлик VBS. Тексты документа уже можно удалить. Запускаем Кей. и у нас показывает наш ключ. Нажимаем, если нажмем ОК, OK, у нас также он покажет Windows Product Name, Windows Product ID и Windows K. Таким способом можно узнать ключ Windows, установленный на компьютере или на ноутбуке. ребят, если вам понравилось это видео, обязательно поставьте лайк и подписывайтесь на мой канал. До встречи!